В четверг, 19 января, в стенах здания Института физики Казанского федерального университета прошло торжественное вручение именных стипендий братьев Ринада и Раальда Сагдеевых. Медали Гросса и благодарственных писем от имени ректора в рамках прошедшего ученого совета Института физики КФУ.